Есть одна девушка, она мне нравится, но я люблю свободу. В тюрьму захотели. Да, вот купил, еду. Скоро буду. Мы вместе с ребятами снимаем видео, которое называется "Пран". Нам Пойдем, это нравится. Ты тупые вас шутки, Тупые, понял? Дай, пройди. Можно позвонить? Позвони. Представь своего прадедушку. Красивого, молодого, которому так же, как и тебе 20 лет. А ты уже сейчас говоришь, каких-то семейных фотосессий. Мы веселимся сегодня, ну? Никогда не посидит, не поговорит с нами. Это неинтересно. И вообще есть ощущение, что никто из моих друзей меня не понимает. Твой прадед погиб в Курской дуге, под Прохоровкой. Под Прохоровкой, это уже завтра, он писал. Пришли мне в письме какую-нибудь память. Вы будете писать? Готово! Спасибо тебе за твое письмо и фотографии. Я как и выдумал, что написать. Можно, конечно, сказать многое, но хочется ведь подобрать самые нужные самые важные слова, верно? Не забывайте меня.